Здравствуйте дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаются фразы английские, которые мы ежедневно используем в нашей жизни. Итак, первая фраза это приветствие при встрече. Хаваю, что не означает. Как у тебя дела? Или как ты поживаешь? В английском языке часто используется в качестве приветствия. Ну, например, Hello, how are you? Может человек пройти мимо, не ожидая ответа. А если вы хотите ответить такому человеку, что вы должны сказать? Итак, на вопрос при встрече How are you? Или на приветствие при встрече. Как у, тебя, как у тебя дела? How are you? Или как ты поживаешь? Вы можете ответить Fine. Thank you. Или I am fine. Thank you. Буквально fine, хорошо, спасибо. Или Хорошо. Спасибо тебе. Please буквально означает да, пожалуйста, выражает ваше согласие или соглашение на то, что вам предлагает. И вы соглашаетесь. Или пойти в кино, или пойти в театр, или пойти на прогулку, или поехать на пляж отдыхать. Можно просто сказать yes, что означает да. В принципе, это тоже согласие. Но форма «yes, please» означает, что вы согласны, но это очень вежливо. А как быть, если вы с чем-то не согласны? Или в каком-либо случае вы отказываетесь, например, от какого-то сервиса или покупки? или вот какого-то предложения, которое вам навязываем, вы можете сказать NO THANK YOU Это означает более вежливое такое НЕТ, СПАСИБО ВАМ Но в целом это отказ NO THANK YOU Если вы хотите поблагодарить, вы должны сказать THANK YOU Thank you – это форма благодарности, означающая «спасибо тебе». Представьте, что вас поблагодарили, вам сказали thank you. Как можно ответить в ответ на благодарность? Как сказать спасибо в ответ на благодарность? Дорогие друзья, представьте себе, что вы причинили кому-то неудобство или в общественном транспорте, на вокзале, в общественном месте, в самолете, в автобусе, как необходимо извиниться. I am sorry сказать. Очень просто I am sorry. I am sorry. А если мы хотим выразить или усилить, свое извинение. мы должны сказать I am so sorry. I am so sorry. В данном случае девочка очень сожалеет о том, что произошло. И она говорит собачке I am so sorry. Мне так жаль. Иногда выражение I am sorry и I am so sorry используется для выражения соболезни. Как быть, если кто-то извиняется перед вами? Ну, можно сказать, используя два выражения. Первое ⁇ no problem. Никаких проблем. No problem. Или don't worry about it. Don't worry about it. Не стоит беспокоиться об этом. Don't worry about it. Не стоит беспокоиться об этом. Как быть, когда мы хотим выразить свое согласие, одобрение или восхищение? Или отлично? Или здорово? Или прекрасно? Высказать свое мнение в таком плане? Используется одно словечко. Great. Great. Это прекрасно, отлично, здорово. Это восхищение. Это одобрение или согласие. Как нам попрощаться, дорогие друзья? Очень просто. See you. Увидимся. Или see you later. Увидимся позже. И see you long, до скорой встречи. И так можно сказать. В целом, see you. Увидимся. Представьте себе, что вы беседовали с каким-то человеком или с группой людей. Что вы можете сказать в конце беседы? Have a nice day. Have a nice day. Хорошего буквально вам дня. Хорошего вам дня. Представьте, дорогие друзья, что вы вчера с кем-то проводили день или прогулку, и сегодня делайте то же самое. Что вы можете сказать? Вы можете сказать, что сегодня лучше, чем было вчера. И как сказать, сегодня есть лучше, чем вчера? Today is better than yesterday. Сегодня лучше...